кино в оригинале не для всех почему и почему не надо в меня сразу кидаться тапками пожалуйста давайте разберемся в этом видео и разберемся на примере еще трех фильмов с Джонни Деппом в главной роли Кто-то пишет в комментариях, что больше нравится дубляж. Кто-то пишет, что дубляж иногда даже лучше. Иногда разницы не слышно, и в те моменты, когда это действительно так, это большущий комплимент людям, которые работают над созданием дубляжа. Но разница есть. Сам Джонни Деп он озвучивает тебя гораздо лучше, поверьте, если посмотреть подлинник, то он это делает фантастически. Его голос. Он составляющий роли Джека Варби. Это Александр Баргман, режиссер, актер театра, кино и озвучание. Он озвучивал Джонни Деппа во всех «Пиратах Карибского моря», кроме третьих, а также в фильмах из «Ада», «Тайное окно», «Одинокий рейнджер» и других. Идешь по этим лабиринтам непредсказуемости, которые Джонни Депп предлагает, но на самом деле все это плохо, потому что он прекрасен, он настолько цельный в этой роли, как во всех других, что все, что там я сделал, это такой слабый... Какой-то слепок, отголосок чего-то, бог знает чего. Хотя, конечно, Александр все-таки скромничает, потому что он озвучил Джека Воробья, ну, правда, очень хорошо. Настолько хорошо, что в «Последних пиратах Карибского моря» он сделал это лучше, чем Джонни деп. Благодаря переозвучке иногда зрители вообще не могут понять, за что западная аудитория ругает того или иного актера в том или ином фильме. Том Круз за мумию, Депп и Хавьер Бардем за последних пиратов удостоились номинации на «Золотую малину», хотя в нашем дуближе они звучат как обычно. Когда я смотрел «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», кстати, тупое название этого фильма в русском дуближе все-таки на совести прокатчиков похоже, потому что переводчики сделали все правильно. Так вот, когда я смотрел этот фильм в оригинале, мне было прям физически больно смотреть и слушать Джонни Деппа. То ли его уже настолько задолбала к тому моменту эта роль, то ли проблема в сценарии, которая сделала из его персонажа, непонятно что. Но в этом фильме, вот знаете, такое ощущение, что Джека воробья играет аниматор из Ижевска. Почему все молчат, вы не знаете? Один, два, три, почему все молчат? <связывая> в пираты Карибского моря мертвецы не говорят рассказы. <связывая> Капитан Джек Воробей картонный. Он пародия на самого себя. And try not to do Еще одна моя претензия к этому фильму в том, что в нем появились тупые пошлые шутки. но oh. mm. Ну вы поняли, да? Хронологист? Нет, нет, я Так была моя But she didn't cry about as as В переводе этой чисто фонетической шутки довольно одноходчиво выкрутились. Я не только астроном, я занималась горологией. <плёк> Нет, это институтская дисциплина. Да мы не осуждаем. У меня мать была из институток. Я ничего не имею против шуток за 300, когда они к месту. Но вот в этом фильме они реально выглядят как жест отчаяния, как будто режиссер видел, что получается какая-то хрень срочно набрал восьмой Б и такой пацаны, короче, фильм надо спасать. Быстро, идеи. Each, so Про я вовсе все молчу. Аж 20 фунтов каждая. Одноноги с шарами по 20 фунтов? у него странная. Но если вернуться к деградации персонажа Джонни Деппа, то правда в дубляже это не настолько заметно. На huh? Почему она съежилась? Может, тут холодно? Потому что Александр Баргман справился с дубляжом на уровне. Может быть, даже он сделал здесь это лучше, чем в первом фильме. I'm the bank. точно вспомнил я вспомнил я граблю банк в итоге правда получается что в первом что в последнем фильме в русском дубляже джек воробей звучит одинаково хорошо я капитан джек воробей капитан джек но если вы посмотрите этот фильм в оригинале, причем сначала первую, а потом сразу последнюю часть, вы услышите, какая между ними пропасть. 216 И, the monkey. И вот вам первый аргумент, почему кино в оригинале не для всех. У нас есть талантливые актеры-дубляжа, которые своей работой иногда сглаживают ощущения от неудачных фильмов, от неудачно сыгранных ролей а, реально крутых актеров. И вот... Смотреть фильмы в оригинале, чтобы во всех тонкостях и деталях понимать, почему карьера любимого актера летит в трубу, Но это реально не для всех. А если вы хотите в следующем году начать строить собственную карьеру в новой для себя сфере, то загляните на онлайн-конференцию Skillbox, посвященную профессиям будущего. Она будет проходить с 3 по 31 декабря, и там будут мастер-классы по кинобизнесу, кстати, а также по творчеству, дизайну, программированию, разработке игр и всего будет 8 разных направлений. Вести вебинары будут спикеры из крупных интернет-компаний, таких как Яндекс, Сбер, Microsoft, Wargaming, то есть не теоретики, а практики, которые реально работают в этих индустриях и знают их изнутри. Кстати, там среди спикеров будет знакомый многим из вас актер дубляжа Всеволод Кузнецов, и вот кого я бы реально там послушал. От спикеров вы узнаете, как попасть в профессию, как в ней развиваться и расти, что вообще вас там ждет. Они помогут вам выбрать для себя новую профессию и составить план развития в ней на 2021 год. Так что, если у вас в конце года вечный вопрос, кем же мне быть, когда вырасту, наконец, переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь на онлайн-конференцию. Для того, чтобы это сделать, нужно Заполнить анкету. Еще раз, участие абсолютно бесплатное, а 31 декабря обещают еще и розыгрыш призов. А теперь от вашей карьеры будущего перейдем к нелегким поворотам карьеры Джонни Деппа, посмотрев в оригинале, пираты Карибского моря мертвецы не вербализируют роскозни. У вас может сложиться впечатление, что карьера Джонни Деппа ⁇ все. Его лучшие роли остались где-то в 90-х, в нулевых, там, э, Демон парикмахер что там, Мертвец и все. Однако... Кевин, вот это фильм ⁇ Черное место ⁇ съемки которого начались всего за 6 месяцев до начала съемок «Пираты Карибского моря», «Мертвецы», Дубляж этого фильма тоже хороший, и он тоже многим придется по душе. Однако, мне кажется, он иллюстрирует одну из художественных проблем дубляжа, о которых говорил Александр Баргман. А звучание. Вообще, дело, на мой взгляд, очень такое тонкое, и это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, это работа творческая, а с другой стороны, как бы не навредить тому исполнителю, который на экране. Иногда актеру дубляжа удается не просто не испортить образ, оригинальный образ, который создавал артист, но и даже дополнить и даже обогатить его, как сделал, например, Владимир Кенигсон с образом коммерсара Жува в исполнении Луида Финесса из фильма «Фантомас». Это Фантомас! Фантомас! Фантомас! Это Фантомас! Фантомас? Фантомас! Вы что, забыли его голос? Это же Фантомас! Ну, не понимаете? Но так получается не всегда. Иногда образ тускнеет, становится более примитивным, чем... То, что вкладывал в него артист или режиссер. В фильме «Черное месса» Джонни Депп создает пробирающий до мурашек мощнейший образ жестокого и хладнокровного бандита Уайти Болджера. Некоторые считают это одной из его лучших ролей. И делает он это на минуточку. Процентов на 80 только своим голосом. Do, you, advance, вот вы слышите, как он разговаривает? Тихо медленно не повышая голоса спокойно но при этом от него исходит такая угроза как будто на вас готова броситься ядовитая змея и убить вас одним укусом и она перед броском тихонько шипит еле слышно в этом фильме Джонни Деппо озвучивает еще один известный актер дубляжа Сергей Бурунов и делает это хорошо. Возьми деньги и держи рот на замке о том, что ты сейчас слышал. Ты в этом не замешан. Возьми чертовы деньги. Возьми чертова деньги. Возьми чертова деньги. Ну, блин, хоть убейте, ребята. У него не получается сделать это так как это делает сам Джонни Депп. И я, правда, я вырезал отрезки из дубляжа из оригинала и сравнивал их прямо рядом, один с другим, пытаясь понять, что такого делает Джонни деп, чего не может повторить при всем уважении Сергей Бурунов. Возьми чертовы деньги, возьми чертовы деньги, возьми чертовы деньги. Take the тот же Александр Баргман, например, мог бы вам, наверное, на пальцах это объяснить и все разложить по полочкам, потому что он профессиональный актер, но я, блин, блогер, и... но я все равно попробую. Во-первых, тембр голоса. У Сергея Бурунова тембр все-таки более мягкий. У Джонни Деппа в этом фильме тембр колючий, скрипящий. Запросто сказал, люди попадают в тюрьму. Просто сказал. Стоило мне 9 лет за решеткой в Алькатрасе, ты понял? Just sayin. Got me a nine stretch in Leavenworth and Alcatraz, you Запросто сказал Тебя могут похоронить невероятно быстро. Just saying. Во-вторых, это агрессия и угроза, не повышая голоса. И, по-моему, вот это так сыграть сложнее всего. Потому что, подумайте, когда мы злимся, мы, наоборот, повышаем голос. Это естественная наша реакция. И, соответственно, такое актеру из себя достать гораздо проще. А в сценах в этом фильме, когда Джонни Депп даже максимально угрожает собеседнику, он не просто не повышает голос. Он даже делает его чуть тише. Take the money. В то время как Сергей Бурунов все-таки вот он где-то на грани уже может быть даже перешагивает. Возьми чертова деньги. Кроме того, тут трудности переводов. Вот сравните. Я не стал бы предупреждать, если бы захотел замочить тебя, тупая ты тварь. Harm you в оригинале это точно не замочить. Это какое-то более нейтральное, более мягкое Например, причинить тебе вред Или сделать с тобой что-нибудь А вот Дамфак, uh, который здесь перевели как «тупая тварь». Я не знаю, у меня в этой сцене вместо «тупая тварь» просится что-то другое. Advance, Надо понимать, что русский мат и английские ругательства типа «фак» — это не прямые эквиваленты, их нельзя в тупую переводить одно другим. Тут все очень ситуативно. Но все-таки иногда из-за излишней цензуры настроение сцен — меняется, Вот как здесь. Вы посмотрите на его рожу. Я пошутил. Я пошутил над тобой. Это рецепт. Мне на него насрать. Штейк вкусный очень. Я пошутил. Эй, я с тобой Я Наконец, это интонации в третьих, и вот это сложнее всего объяснить. Давайте просто посмотрим сцену и сравним э, интонации в оригинале и в дуближе, сравним громкость голоса. В этой сцене жена героя Джонни Деппа говорит ему, что она хочет отключить от системы жизнеобеспечения их тяжело больного сына. Я сама отключу его, сама. Что ты сказал? Что ты, мать твою, сейчас сказала? What the fuck did you just say? Моего сына? Ты отключишь моего сына? My boy. You pull plug on my boy. Как ты можешь быть такой холодной? Не говори так со мной. Я не понимаю, как ты можешь быть... Не говори быть... так. Я бы никогда, Черт возьми, никогда... не смей никогда... так говорить. Ты не тебе после всего, что ты совершил, говорить мне такие вещи. Какая же ты дрянь. В итоге, и в дуближе, и в оригинале персонаж разговаривает тихо. И это на поверхности. Но он разговаривает тихо очень по-разному. У Джонни Деппа образ получается более тонкий, с большим количеством оттенков, более пугающий, потому что с помощью вот этих всех нюансов и интонаций Ему удается добиться вот этого эффекта, когда от его персонажа исходит вот это ледяное спокойствие и холодная угроза И я уверен, что я не смог это нормально объяснить Потому что, во-первых, все-таки парочки выдранных сцен и моментов из фильма недостаточно. Желательно фильм посмотреть целиком, причем желательно два раза. Один раз в оригинале, другой раз полностью в дубляже, чтобы сравнить. Но у многих ли есть желание и главное время этим заниматься? Кроме того, разница между оригиналом и откровенно говеным дубляжом очевидна. <смех> а вот разница между оригиналом и хорошим дубляжом совсем не так очевидна. И она как раз в интонациях, в оттенках, в нюансах, которые простому человеку объяснить-то сложно нормально. Для многих это не имеет большого значения, это не так слышно, это не бросается в глаза, это не сильно портит картину. И вот это вторая причина, по которой кино в оригинале не для всех. Давайте проговорим про третью. У Александра Баргмана довольно неожиданное для актера дубляжа отношение к дубляжу. Это как если бы Тиль Линдеман на своих концертах призывал слушателей пересесть с иглы Рамштайна на монеточку. Я думаю, что в этой, наверное, прекрасной профессии артиста звучания есть какой-то, как это сказать, есть какая-то серьезная условность. Неожиданно, да? Эта условность заключается в том, что вот эти все интонации и нюансы, которые Джонни Деп тот же самый привносит в создаваемого им персонажа, это часть образа художественного образа, который он создает. Дженни Дебер не надо озвучивать, <laughs> если уж быть абсолютным максималистом. Любое внедрение в ткань, простраиваемое им и режиссером роли, какого-то дядьки русскоязычного, это нарушение художественного высказывание. Вот что я думаю. Но ведь часто мы ходим в кино для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, а не для того, чтобы оценить художественное высказывание и проверить, не нарушено ли оно в дубляже, не дай бог. На блокбастеры я, например, хожу, поесть попкорн и хорошо провести время, а не оценить художественное высказывание. К тому же во многих блокбастерах нету тупо никакого художественного высказывания. И глубины там никакой нет, и искать там нечего. А с другой стороны, я понимаю, что это необходимо для проката. Это все я прекрасно понимаю. Но я сейчас говорю в принципе о, о художественной целостности продукта. Вот возьмем фантастические твари Преступления Грин -де Вальда. Ну вот это же блокбастер. Он яркий, красочный, магия, волшебство, неведомые волшебные зверюшки и твари. Мы ходили на него в кино и отлично провели время. Потом я пересматривал его уже дома в оригинале и могу вам сказать, вы точно много потеряете, если будете его смотреть не в Аймаксе, не на большом киноэкране, и вы Почти нифига не потеряете, если будете смотреть его не в дубляже, а в оригинале. Дима, ты опять все перепутал. Зрители ничего не потеряют, если они будут смотреть в дуближе. На 96,3 художественная ценность в дубляже не нарушена ни на йоту. 3,7 — это буквально одна сцена длиной 5 минут из 137 минут хронометража. И, возможно, вы уже догадались, что это за сцена, да? Это речь грин -де вальда перед магами. Мои братья, мои сестры, мои друзья... Сегодня вы дарите свои аплодисменты не мне, нет, они предназначены вам самим. Я не могу показать вам всю сцену, потому что, очевидно, канал за это забанят нафиг. Но я всю ее посмотрел в дубляже в оригинале, разбил на отдельные фразы и сравнил их между собой. И, пожалуйста, посмотрите ее целиком в оригинале пять минут всего. Вас привели сюда жажда перемен и понимание того, что обычным прошлого нет больше места. That the old ways serve us no longer. Потом эти склеенные кусочки, оригинал дубляж, оригинал дубляж, по фразам ⁇ Я показал Вики своей жене, которая английским владеет, ну так ⁇ и мы с ней обсудили наше впечатление. Говорят, я презираю Мажик, Маглов. Они ничтоже Не магов, не волшебников. Рейно-магик. No the muggles. The, muggles. the Nomad! The Вот знаете, мы с ней услышали примерно одно и то же, как ни странно. Это вот когда ты мысль какую-то высказываешь, а человек ее подхватывает и продолжает. Я считаю, что маглы не хуже нас. Они другие. I вот что Вика сказала про дубляж. В дубляже Грин де Вальд как будто митингует. Он как будто произносит пламенную, пафосную речь перед своими сторонниками. А в оригинале он скорее уговаривает. Он тонко подпитывает страхи и сомнения собравшихся, проникает в чужие мысли. И мы построим прекрасный мир для всего человечества. Мы кто живет ради свободы? Oh, в дуближе он возмущается. Вот с чем мы сейчас сражаемся. Это наш враг. Их высокомерие, их жажда власти, их варварство. В оригинале же в его голосе смесь негодования и горечи. В дублеже он угрожает аудитории, а в оригинале он призывает их задуматься. Сколько пройдет, прежде чем они обратят свое оружие против нас? It it в дубляже он призывает к спокойствию. Прошу вас сейчас сохранять спокойствие. Постарайтесь успокоиться и сдержать свои эмоции. А в оригинале... Он успокаивает. В дубляже он толкает на убийство. Ваш гнев, ваша жажда мести естественные. А в оригинале он взывает к чувству оскорбленной справедливости. Your anger, your desire for revenge is natural. Но это всего лишь одна сцена в одном фильме. Это 5 минут из 2 часов И вот долго и трудно учить английский Потом внимательно, сосредоточенно смотреть и слушать фильм Улавливая все эти оттенки и нюансы Пытаясь их себе объяснить Потом, может быть, смотреть еще 2 часа в оригинале или в дуближе Ради того, чтобы в одной пятиминутной сцене проверить Не нарушена ли там где-то немножко художественная ценность Ну неужели это для всех? Вы как считаете?